Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! Скоро Пасха! Пришло время хозяюшкам показывать свое умение и навыки в приготовлении пасок и куличей. У меня есть рецепт, которым я очень часто пользуюсь. Люблю его за то, что с ним мало хлопот, всего одна расстойка, а о влажности и воздушности изделия судите сами. Чтобы не пропустить новый рецепт, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Топленое молоко – обязательный ингредиент этого рецепта. В теплое молоко всыпаем дрожжи, перемешиваем, даем им раствориться. Кстати, топленое молоко можно приготовить самим. Достаточно закипятить его, влить в термос и оставить настаиваться на сутки. Яйцо и желток. Перебиваем с сахаром и размягченным сливочным маслом. Туда же засыпаем изюм, предварительно замоченный и высушенный. Вливаем в полученную массу растворившиеся дрожжи. Доводим до однородности. Закрываем чашку пищевой пленкой и забываем на 8-12 часов. Я делаю это всегда с вечера. А на утро получается вот такая опара. В нее я добавляю щепотку соли в пакете ванильного сахара. Все перемешиваю. начинаю вводить муку. Ложку за ложкой, тщательно вмешивая ее в опару. Когда вся мука использована, продолжаю замес руками. Здесь ручкам придется потрудиться не менее 10 минут. Делать это можно, конечно, и кистомесом. Тесто получается достаточно жидкое и вязкое. Им я заполняю формочки на одну треть, хотя можно и наполовину. Накрываю пищевой пленкой и оставляю на расстойку. Примерно через час Тесто отлично поднялось. Ему пора в духовку. Выпекаю при температуре 180 градусов до сухой деревянной палочки. На мои формы это примерно 30 минут. Глазурь готовлю из яичного белка, сахарной пудры и лимонного сока. Все взбиваю в крепкую пену. Ну а дальше покрытие куличей глазурью и украшение на ваш вкус. Таким нехитрым способом я готовлю свои вкусные и красивые паски. Попробуйте приготовить и вы. А я вам желаю светлого праздника Пасхи, добра, благополучия и мира вашему дому!